Ну ладно, то потом можно сделать, будет насрать, повысить уровень. Давай, сучка, драная мне уровень пидорша ебаная. Вот спасибо тебе, все подтверждаем, тратим души и блять, уебываем. Нахуй из этого стрима. Всем спасибо. С вами был Мародер XX. Стук 120 гигабайт. Идите вы нахуй. И спасибо большое за просмотр один.